Что в вашем представлении истинная, безусловная любовь и как этой любовью можно заразить тех, кто сегодня, опять же, скажем так, отравлен злобой и ненавистью, которые сыпятся со всех сторон. И вот в этом процессе разделения людей, как суметь э, все-таки двигаться в обратном направлении, объединять всех? Вы знаете, целенаправленно э, пробуждать любовь э, в, в людях – это

Довольно трудная задача, ну и первое, что я считаю нужно делать, это создавать атмосферу любви вокруг всего и вокруг всех, вокруг всех событий и вокруг всех людей, которые, как вы говорите, отравлены нелюбовью. Так вот, создавать ту атмосферу любви, в которой человек или меняется естественным образом, или он выходит из этого пространства.

Уходит в любом варианте, в том числе уходит из жизни. То есть нужно создавать как можно более сильное пространство любви. Настоящая любовь, безусловная любовь, и даже условная, но без привязок, это совсем другое. Это то, что дает жизнь. Любовь, которая с привязками, она тормозит жизнь. А есть еще любовь, жалость. Многие путают эти два понятия.

Жалость и любовь для многих – это одно и то же. Если жалею, значит, люблю. На самом деле это ложь. Это одна из разновидностей лжи. Когда ты жалеешь, ты не любишь. Ты жалеешь. Честно признайся в себе. А жалею, жалею – это можно сказать, что ты жалишь. Корень один. И вот это вот в таких вещах, разобравшись, в простых вещах,

что любовь, она настоящая любовь, она всегда отпускает, она всегда дает свободу. Любовь всегда дает свободу. И, что очень важный показатель, любовь всегда приносит радость. Радость. Проверяйте все радостью. Приносит это состояние, это чувство радость или нет? Если радости нет

значит, это не совсем любовь или вообще не любовь. Это привязанность, это может быть чувство собственности, жалость, что угодно, но это не любовь. Если нет радости ни у одного, ни у второго. Если мало радости, значит, мало и любви. Вот э, легко э, именно э, энергией радости, качеством радости проверить все, что ты делаешь. Если это тебе приносит радость,

Значит, ты действительно идешь и делаешь это с душой. Ты, значит, наедине с душой. Ты в единении с ней. Душа в этом случае всегда находится в любви. Вот она в настоящей большой любви. И поэтому радость от, нее, от общения с ней всегда происходит. Именно радость. Проверяйте все радостью. И тогда все будет гораздо проще. Приносит это радость или нет?